Это Олег и Дмитрий, соседи по участку. Они построили дома. Теперь осталось провести водоснабжение и отопление. Олег думал, что в фирме, которая делает под ключ, будет дороже, и начал по отдельности искать оборудование и бригады монтажников в интернете. А Дмитрий решил не рисковать и обратился в Теплострой, компанию, которая профессионально подбирает и монтирует системы отопления и водоснабжения. Специалисты теплострой приехали на участок, подобрали подходящее для его дома оборудование и оценили объем работ. После чего Дмитрий подписал договор, в котором указаны точная цена и сроки исполнения заказа. Олег объехал несколько магазинов, потратил время, но вот, наконец, нашел подходящее оборудование. Однако, когда мастера пришли, оказалось, что оно не совсем подходит под дом Олега. И чтобы исправить ситуацию, придется докупать дополнительные материалы. Из-за этого работа простаивала, а Олегу пришлось бегать по магазинам и срочно докупать материал, ведь рабочим надо будет доплачивать еще за несколько дней работы. Тем временем специалисты теплострой качественно делали свою работу, а Дмитрий был спокоен и занимался своими делами. В итоге Олег ничего не сэкономил, он доплатил монтажникам за простой и у него осталось много материала, которые ему больше не понадобятся. И вот однажды в электросети случилась авария, из-за которой котлы отопления вышли из строя, начались проблемы. Олег с трудом дозвонился монтажникам, на что они сказали, что монтаж сделан правильно, и по гарантии оборудования обращайтесь туда, где покупали. В магазине с Олега потребовали отметку об установке котла сертифицированной компании, которой у него не было. А Дмитрий позвонил в теплострой, и неисправность устранили в считанные часы, не только ему, но и Олегу. Олег понял, что в следующий раз он сразу обратится к профессионалам. Цените свое время и нервы. Доверьте вопрос отопления и водоснабжения компетентным людям. ООО «Теплострой». Нас рекомендуют друзьям. Анимационные ролики Line Space Современный метод продвижения бизнеса